Приветствую вас, мы начинаем продвинутый курс по Excel, с вами Павел Коган, и в этом первом уроке мы с вами рассмотрим расширенный фильтр, что это такое, с чем его едят. Итак, для начала мы с вами разберем, чем отличается стандартный инструмент фильтр от, собственно, инструмента расширенного фильтра. Мы с вами посмотрим, как работать с одним условием, посмотрим, как работать с несколькими условиями и или. Рассмотрим небольшой макрос для пересчета условий, очень удобно. Также рассмотрим, как использовать специальные символы в условиях отбора. Разберем еще макрос для пересчета непосредственно на листе. Это такой ну, более сложный, скажем так, уже макрос будет у нас, код. И мы э, посмотрим, как еще при помощи расширенного фильтра сделать отбор уникальных записей на другой лист. Итак, давайте начнем. Отличие стандартного инструмента фильтр от расширенного заключается в следующем. В принципе, изначально э, наш привычный фильтр, который находится на закладке данные, давайте перейдем, включим этот фильтр, он подразумевает под собой ряд определенных действий. Мы можем по какой-либо колонке отфильтровать те данные, которые нам нужно. Делаем это следующим образом, открываем соответствующий фильтр, который есть в данной колонке, колонки и фильтруем, например, какое-то значение, отфильтровали, дальше перешли к следующей колонке, выбрали опять какое-то нас интересующее значение, отфильтровали и так далее. И так по всем колонкам мы производим вот такие вычисления. Более того, можно, конечно, воспользоваться какими-то условиями, фильтр это тоже позволяет. Итак, сам расширенный фильтр отличается тем, что мы сразу можем вводить те или иные значения и моментально получать результат. Давайте посмотрим, как это работает. Переходим на лист «Расширенный фильтр». Я уже сделал здесь небольшую заготовочку. Для того, чтобы воспользоваться расширенным фильтром, нам понадобится какая-то промежуточная еще таблица. В этой промежуточной таблице мы и будем фиксировать те значения, которые будут принимать участие в отборе нашей исходной таблицы. Для того, чтобы все работало корректно, шапка или заголовок, которые присутствуют в нашей исходной таблице, должен быть точно таким же, как и заголовок, который мы должны написать в вспомогательной таблице, в той таблице, которая будет участвовать в фильтрации. Если мы напишем какой-либо заголовок как в какого-то столбца по-другому, то у нас с вами фильтрация не произойдет. Excel здесь очень чувствителен, он чувствует тот или иной заголовочек, отличается или нет. Итак, для того, чтобы воспользоваться нашим фильтром, мы должны перейти на закладку «Данные», которая у нас открыта, и в группе «Сортировка и фильтр» Вот эту кнопочку дополнительно мы будем с вами применять. Собственно, это то, что и называется расширенный фильтр, либо отбор для фильтрации более сложных условий. Для того, чтобы им воспользоваться, сначала выберем таблицу исходных данных, выберем одну ячейку в этой таблице, теперь нажмем эту кнопочку. После того, как мы нажали, мы видим диалоговое окошечко. Это, собственно, и есть расширенный фильтр, с помощью которого мы можем... Сейчас фильтровать наши данные Здесь есть несколько вариантов Первый вариант, мы можем фильтровать список на месте Что мы сейчас и будем делать Можно отфильтровать и скопировать результат в другое место Это может быть лист или даже другая книга Что мы рассмотрим чуть позже И соответственно у нас есть два основных момента Это наш исходный диапазон, который сейчас определился И диапазон условий ну вот исходный диапазон у меня немножко некорректно определился, потому что вот эта дата не захватилась, видно я ее добавил просто чуть позже, уже тренируюсь, поэтому смотрите, чтобы исправить, давайте сразу сделаем, нажмем «А7» чтобы он захватил еще и первую колоночку. Итак, исходный диапазон — вся наша таблица. И диапазон условий — это тот диапазон, который мы с вами будем вот здесь вот выбирать. Ну, в данном случае здесь ничего нет, пока пусто. Поэтому, в принципе, мы можем сделать следующее. Давайте выберем какой-либо... Условие. У нас еще здесь ничего нету. Мы сейчас в первой строчке что-то напишем. И потом придется, правда, нам опять это нажать. Но давайте сделаем ОК. Сейчас ничего не произошло. Давайте напишем, например, месяц январь. И проделаем эту процедуру. и опять дополнительно включу и нажму ОК. Видно, как у нас только январь отфильтровался. Соответственно, можно по нескольким условиям. Например, Москва. Зайдем в наш фильтр. Окей. Отфильтруем. Только январь и Москву. Ну, понятно, что данный инструмент достаточно сложен в плане того, что нужно постоянно нажимать эту кнопку дополнительно, постоянно ее вызывать. Мы сейчас эту проблему будем решать. Я хочу сказать только одно – Несколько условий, которые мы с вами можем делать. Те условия, которые мы вводим в нашу строчку, это и есть работа с условием «и». То есть мы говорим, нам нужен январь и Москва. Ну и, например, мы можем сказать и заказчик э, там «дикси». Э, и, соответственно, вот произвести этот же расчет. Вот Это условия, которые работают через «и» когда мы записываем строчку. Если мы записываем столбец, то есть, например, мы записываем Москва и записываем Питер. Давайте попробуем сделать дополнительно. Итак, единственное, что диапазон условий нам придется менять. Вот первое неудобство опять, или уже второе неудобство, которое необходимо делать. Мы меняем A1 на H3, нажимаем ОК, произошла фильтрация. В данном случае произошли... Произошла фильтрация у нас по Питеру, по Москве, но смотрите, январь месяц у нас не среагировал, он отфильтровал все месяца, которые есть, точнее он их не отфильтровал. Дикси заказчик тоже у нас пропустил, И здесь один момент, то есть если у нас пусто в наших ячейках, мы выбрали две строчки, но в одной есть значение, а в других нет. Это говорит о том, то, что у нас не работает. Условия для тех ячеек, где у нас пусто. Соответственно, если мы их заполним, давайте попробуем. Ну и допустим, сделаем пятерочка. То вот в таком варианте, давайте включим дополнительно, окей, вот в таком варианте все сработает. Поэтому пустых ячеек не должно быть. Существуют еще различные специальные символы, которые мы с вами будем использовать. Но давайте сейчас о них чуть попозже. Первое неудобство, с которым мы уже с вами столкнулись, это вот такая команда, с помощью которой всегда нужно заходить и проверять, выбран ли диапазон, подтверждать, нажимать ОК. Первый момент, который мы с вами можем быстро сделать, это пересчитать условия при помощи небольшого макроса. Этот макрос мы с вами можем сейчас прямо записать. Давайте это сделаем. У нас внизу нашей книги есть кнопочка, которая запускает макрос, она его записывает. Давайте попробуем смоделировать ситуацию, когда мы с вами что-то фильтруем. И запишем этот макрос, а потом используем этот код. Это достаточно распространенный пример. Мы сейчас будем это вкратце рассматривать, не слишком углубленно, потому что курс наш посвящен все-таки продвинутым навыкам работы именно в Excel, без учета макросов и программирования. Но, тем не менее, интересные аспекты мы здесь тоже затронем. Итак, для начала давайте очистим привычной кнопкой, которую мы очищаем стандартный фильтр. То же самое и делает эта кнопочка, когда у нас и расширенный фильтр. Очищаем. А теперь попробуем записать все то, что мы с вами делали при помощи этой кнопки. Нажимаем сначала на кнопочку «Запись макроса». У нас появляется имя макроса. По умолчанию это «Макрос 1». Давайте все так же оставим. Сохраняем в этой же книге. Ничего не трогаем. Нажимаем ОК и после этого все наши действия будут записываться. Любое нажатие сейчас, скролл мышка, еще что-то, все это будет у нас писаться. Поэтому внимательно. Нажимаем Дополнительно. Так, исходный диапазон, смотрите, не выбран, потому что пустая ячейка. Давайте вручную выберем. Нажму Ctrl-Shift вниз, чтобы выбрать всю таблицу. Диапазон условий А1, H3, все верно, нажимаем ОК. OK. Так, фильтрация произошла, я вот скроллом, кстати, вверх сделал, то есть это, скорее всего, тоже запишется. Итак, сейчас останавливаем запись макроса, чтобы посмотреть, что получилось. Теперь у нас существует возможность зайти в редактор, чтобы посмотреть, что Excel написал. Давайте попробуем это сделать. На закладочке «Разработчик». Если у вас этой закладочки нет, то нажимаем правой кнопкой мышки на ленте, нажимаем «Настройка ленты» и в появившемся меню мы с вами в параметрах Excel выбираем справа вкладочку «Разработчик», которая у меня включена. Если у вас нет, то включайте. Нажимаем «Ок». Вкладочка эта появилась и дальше слева у нас есть редактор Visual Basic. Это, собственно, вход э, в код, где непосредственно пишутся макросы давайте туда зайдем посмотрим Итак, у нас созданы модули в данном случае модуль 1 так модуль 1 у меня пустой я видно удалял что-то модуль 2 у вас скорее всего модуль 1 и вот то что мы написали здесь Итак, вот это вот все что мы сделали с расширенным фильтром это все здесь отобразилось что мы сделали мы выбрали диапазон применили продвинутый advanced фильтр применили с определенной действия фильтрации и по определенному критерию, который находится в диапазоне a1h3 а вот этот код нам вот эта строчка нам не нужна это собственно был скролл который я сделал мышкой вверх может быть у вас даже его нету смотрите вот такой вот простой макрос который собственно это все делает теперь наша задача посмотреть и как мы можем это все запускать автоматически? Давайте попробуем это сделать. Вернемся на лист. Вот этой кнопочкой «View Microsoft Excel» можно опять вернуться в наш Excel. И мы посадим на кнопочку вот этот макрос. Интересно будет при помощи кнопки «Включать» или «Выключать» да, данный наш расширенный фильтр. Как это делать? На той же вкладке «Разработчик» у нас есть функция «Вставить». Это элементы управления, который мы можем выбирать на наш лист. Выбираем самый первый элемент управления, это кнопка. Рисуем эту кнопочку, зажимаем клавишу, рисуем ее прямо на нашей Excel. -ке. И мы видим здесь, что можно назначить нашему макросу, нашему нашей кнопочке, объекту, какой-то макрос. В данном случае он у нас всего лишь один, это макрос 1, поэтому давайте его выберем, нажмем «Ок». Появится наша кнопка, на которую уже есть этот макрос. Давайте для наглядности сделаем следующее. Уберем вот эти две строчки, оставим только январь, Москва и Дикси. Давайте нажмем, посмотрим, что произойдет. Итак, мы видим, что отфильтровался январь, Москва, Дикси. Ну, мы видим, что отфильтровалось опять все. Почему? Потому что у нас выбран был диапазон именно вот этот. То есть с A3 по H3. Поэтому мы можем в коде немножко изменить. Давайте идем в Visual Basic. То есть, например, если мы напишем A1, H2. Давайте вернемся. Нажмем, то у нас все произойдет. Соответственно, вот таким образом можно уже кнопочкой включать. Ну, давайте попробуем убрать январь. Нажать опять кнопочку, откроется у нас месяца с Москвой. Давайте попробуем убрать, например, город, сделать какого-то... Давайте уберем заказчика, сделаем, например, менеджер, пускай это будет только один менеджер Сидоров. Давайте попробуем нажать. Все, фильтрация, видно, работает с кнопкой, достаточно удобно уже, не надо лезть... В наши данные Не надо ли дополнительно и так далее Но опять же есть один минус То есть если мы выделяем и выбираем условия э, Или Это условия, которые у нас действуют в строчках Например, сидоров И я хочу ввести э, Давайте вот сейчас Вот так вот мы сделаем Все Так, значит, сидоров Я сбросил все условия Сидоров и, допустим, Алексеев то такая конструкция, видите, не сработает, потому что у нас только диапазон выделен сейчас, это А2H2, соответственно, для этого придется опять лезть в код и менять. Итак, текущую ситуацию можно изменить, поэтому мы можем еще доработать наш макрос более того, я предлагаю сделать еще лучше и сделать это не по кнопочке, а по событию на листе то есть в тот момент, когда мы с вами ввели какое-то значение непосредственно в нашу таблицу вспомогательную то мы уже получаем результат не нужно еще нажимать на кнопку по-моему, отличное решение как это сделать? На исходном листе, на нашем листе, на котором мы сейчас находимся, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем исходный текст. Мы попадаем непосредственно Visual Basic в редактор, но попадаем на наш лист, вот расширенный фильтр. Выбираем дальше следующее. Мы должны выбрать с вами Worksheet, определить работу именно с этим листом. дальше мы должны выбрать то событие, по которому будет у нас происходить наши изменения. А изменения будут происходить... По событию change соответственно это и есть то изменение когда мы на листе что-то непосредственно вводим нажимаем enter или делаем какой-то ввод любой происходит уже событие соответственно по этому событию будет у нас что-то и происходить ниже мы удаляем а здесь мы давайте вставим наш код который находится у нас в модуле мы его скопируем Вернемся опять на, на лист расширенный фильтр, два раза нажмем, чтобы попасть нам в сам код и вставим. И теперь посмотрим, что у нас произошло сейчас. Давайте вернемся на Excel лист, попробуем отфильтровать, пускай это будет Сидоров, например, город Москва. Посмотрите, нажимаю Enter, произошла сразу фильтрация. Давайте попробуем, выберем месяц произошла сразу фильтрация очень удобно удаляю произошла сразу фильтрация все удаляю таблица наша сбрасывается итак как же решить вопрос чтобы у нас захватывал еще и другой диапазон нашей таблицы решается он достаточно просто давайте чуть-чуть изменим наш код и добавим определенные условия а условие это будет такое то есть во первых мы берем только нашу ключевую первую ячейку а после точки мы записываем свойство, которое называется вот так вот. Current Region. То есть текущий регион это свойство, которое у нас автоматически расширяет выделение для включения всей текущей области. Соответственно, если у нас выбрана ячейка 7... Она будет выбрана, то вся текущая область, которая находится у нас рядом с этой ячейкой, вся таблица, то есть все, что Excel заметит, он сам автоматически выделит. Соответственно, если таблица будет больше, больше колонок и строчек, выделится больший диапазон. Давайте сделаем то же самое и, соответственно, с нашей промежуточной таблицей, с таблицей условий. Убираем диапазон, оставляем одну всего лишь ячейку. Через точку вводим Current Region. Одна точка. И все. Теперь давайте попробуем. Итак, месяц. Допустим, это будет январь. Дальше я хочу город Москва. Так, ошибся. Нет такого города. Соответственно, ничего не показывается. Москва и... Я говорю еще, что я хочу и Питер, или условия, да, следующая строчка. Посмотрите, Москва или Питер, то есть у нас захватился. А если я еще говорю или Самара, то у нас, видите, появляется и Самара. Если я убираю Самару, то то Самара у нас исчезает. Вот таким образом мы с вами настроили так, что мы вообще не соприкасаемся с этой кнопочкой, которая находится здесь дополнительно. Мы не нажимаем вообще с вами тоже кнопочку, а сделали более гибкое условие, когда у нас все пересчитывается здесь. Итак, бывают некоторые подводные камни, то есть если у вас код вдруг не срабатывает, то необходимо дописать несколько всего лишь строчек. То есть мы должны сначала сбрасывать нашу таблицу. Это пишется следующей командой. Запишите, может быть пригодится, потому что не на всех Excel это может сработать. Соответственно, сначала мы должны вот такой вот командой uh, active sheet. Дальше мы говорим «ShowAllDate». То есть показать все данные. Это команда, которая сбрасывает все. Она равносильно нашему нашей команде, которая называется очистить, то есть очистка фильтра. Собственно, если мы ее нажмем, то у нас фильтр вот очистится. То же самое делает и вот эта команда, этот код. Но еще мы с вами должны добавить небольшое вот такое вот значение. Он такую запись. Он error. Resume next. Вот так вот. Если у нас на листе отображены все данные, то выполнение вот этой команды, да, будет приводить к ошибке. Поэтому вот эта вот команда on error resume Next, она пропускает эту ошибочку и, соответственно, сразу же идет вот к этому коду. Поэтому мы можем вот в таком вот виде это оставить, вам пригодится, но, в принципе, и без этих двух команд может также работать. Ну, если не будет, то вот можно воспользоваться. Итак, дальше, что мы с вами посмотрим? Существуют еще различные запросы. Мы можем с вами вводить какие-то значения, мы можем вводить определенные условия для пересчета наших записей на листе ну например мы можем использовать какие-то специальные символы самые простые это математические символы больше либо равно либо не равно давайте попробуем сделать например при помощи знака больше мы сейчас с вами так знак больше а отберем элементы которые ну, будут больше 90 тысяч есть так их достаточно много так, почему-то у нас вот этот сюда попал. Так, давайте вот. А, ну потому что это Питер. Так, Питер убираем. Вот Москва. То есть в Москве все, что больше 90 тысяч, у нас всего лишь две записи. Также мы можем воспользоваться и другим условием. Давайте попробуем. Например, мы можем выбрать только то, что не должно нам показываться. То есть мы можем что-то исключить. Да, например, давайте исключим из января все, что у нас относится к фруктам. Как это сделать? При помощи двух знаков больше либо равно мы можем написать фрукты. И мы видим то, что фрукты у нас исчезли. Да? Остались только категории, которые не подпадают под это условие. Различные сложные запросы можно вводить, используя и различные символы. Это звездочка, это знак вопроса. Все эти сложные запросы у нас находятся на отдельном листе, можно их здесь к ним всегда обратиться, посмотреть, это те или иные критерии. Звездочка очень удобна в том плане, когда мы хотим выбрать какие-то значения. Если у нас стоит звездочка после слов, то это значит, что любые символы, которые используются после этих двух слов, будут использованы. Ну, например, вот «гр» — звездочка, «груша», «грейфрут», «гранат». Хотя можно вводить и без звездочки, это тоже будет работать. Давайте посмотрим. Например, если я сейчас брошу условия, например, если я просто введу букву «м», то у меня уже сработает Москва. Все, что есть на букву «М», все сработает. Или, например, менеджер, который у нас начинается на букву «И», все на «И», который есть, ну, в данном случае это, это один, это Иванов. Ну, давайте попробуем, например, вот у нас есть, так, у нас есть фрукты, которые есть на букву «Г», груши и грейпфрут. Ну, вот, например, как раз буква «Г». У нас появляется грейпфрут и груши. То есть звездочку, в принципе, можно не вводить. Но если я введу звездочку, эффект будет фактически тот же самый. То есть мы даже его и не заметим. Давайте попробуем. Да, ну, например, какая-то другая, если буква «А». Так, на «А» у нас вообще ничего нет. Без звездочки тоже ничего нет. Ну, есть на «Б» банан. Вот баклажан и банан. То есть, пожалуйста. Если я введу, например, «Бак», то банан у нас исчезнет. То есть только э, совпадение. он ищет те, которые по буквам четко воспринимаются. Да? Поэтому мы можем задавать такие достаточно сложные запросы. Можно это делать очень быстро. Опять же, преимущество расширенного фильтра в том, что мы можем это делать прям э, отдельно табличкой и делать это максимально удобно под нас, сразу используя многие запросы. Еще интересный момент по работе с датой. Дело в том, что мы можем фильтровать нашу дату, но в небольшом таком исключении. То есть для даты существует свой формат. Например, мы можем выбрать даты, которые больше, давайте попробуем, больше, либо равно ну, какому-то месяцу, например, там, февраля, февралю месяца. Ну, чтобы исключить там январь. Поэтому мы выбираем один, первое число. Дальше, смотрите, через слэш мы должны ввести первый месяц, точнее, второй, и, соответственно, год. Ну, у нас 2018. Эффект заключается в том, то, что мы должны не через точку, а через слэш. Если мы сделаем это через точку, то работать не будет. Давайте нажмем Enter. Видно, что у нас что-то произошло. Так, отфильтровались данные, больше. Так, а, ну я сделал меньше э так, я здесь перепутал, почему? Потому что сначала идет у нас, смотрите, месяц, то есть это американское такое у нас тип данных, которые вносятся. Поэтому, если мы хотим февраль, то мы должны 02, 01, ну первое февраля 2018 Тогда у нас январь ведь исчезнет, то есть на первом месте у нас стоит месяц. В этом и ключевое отличие. Ну, например, 05, 01 мы увидим все, что у нас начинается с 0.5 и так далее. Соответственно, все, что меньше, он сюда нам не покажет. Итак, в принципе, с этим мы разобрались, что еще умеет делать расширенный фильтр. При помощи расширенного фильтра мы с вами можем отобрать уникальные записи и поместить, например, их ну, либо на этот лист, либо на другой. Давайте попробуем сначала сделать на текущий лист. Итак, что мы делаем? Например, вот в эту ячейку я хочу поместить уникальные значения, какого-либо столбца. В чем преимущество расширенного фильтра, что он умеет это делать. Например, у меня есть наименование, состоящее из достаточно большого количества повторяющихся э, значений. Мы видим то, что если я сейчас скопирую это все, то я получу Значения, которые будут у меня повторяться по два раза, может быть и по три Если мне нужно выбрать только уникальные значения, например, для выпадающего списка То вот тут расширенный фильтр как раз может очень здорово помочь Итак, выбираем какую-то ячейку идем в нашу клавишу дополнительно И здесь, смотрите, мы не фильтруем список на месте, а копируем уже результат в другое место И мы выбираем диапазон, не из нашей исходной таблицы Давайте его удалим а того столбца, который нам нужен. В данном случае это наименование. Выбираем ячейку. Смотрите, диапазон условий уже здесь не будет. Нам не нужен никакой условие. Мы говорим, что мы хотим просто поместить результат в определенный диапазон, например, в эту ячейку. И выбрать вот это ключевое только уникальные записи. Давайте нажмем. Попробуем. Окей. Видно, как Excel отфильтровал нам только уникальные записи без повторений очень удобный инструмент если мы хотим это сделать на другом листе то нам нужно сделать вот так сначала перейти на этот лист например давайте создадим вот новый лист и здесь же на пустом месте включить эту кнопочку потому что она работает применительно к данному листу а дальше мы уже говорим что мы копируем результат в другое место из диапазона идем на наш лист с которого мы хотим забрать что-то, но, например, пускай это будет заказчик. Дальше мы говорим, куда мы хотим поместить. Нас Excel опять на наш лист перемещает, потому что у нас активная ячейка стоит на этом листе. Выбираем данную ячейку, говорим только уникальной записи, нажимаем «Ок». И мы получаем быстро заказчика. Соответственно, то же самое можно сделать и с другой книгой. Мы можем в другую книгу сразу же вытащить вот этот диапазон, предварительно ее открыв, и получить вот этот вот результат. Итак, расширенный фильтр, достаточно мощный инструмент. Мы познакомились с вами и поработали с ним даже при помощи макросов, увидели в чем преимущество и быстрота этого способа. Надеюсь, это было полезно. Пользуйтесь, увидимся в следующем уроке.